Сижу я сейчас, в то время как в сцене на сцене сейчас второй раунд косплей шоу я сейчас его пережидаю в ожидании Лики что можно сказать? я самый важный акт, самое важное действие которое я сделал здесь на Отобе 14, это в первую очередь что я что нашлись два человека Которые видели меня еще на 13 -м. Первый это, оказывается, Ликин друг А второй это, можно сказать Та самая Лолита, с которой я общался ну да, мы, ну да, у меня такая эмоциональная манера общения И это, можно сказать, обусловлено с тем Что я пытаюсь поднять людям настроение Хотя бы не просто, чтобы... Не знаю почему, но ну, ну либо я сам волнуюсь, либо я пытаюсь снять волнения с других. Может быть это какой-нибудь передачин, когда там волнение с одного человека передается на другое, они начинают круговорот волнения между людьми и, следовательно, hmm, такая вот и понимают, -а -а -а, обниматься и так далее. Ладно, так вот. Ну, самые такие номера, которые мне понравились, это номер Скоркептор Сакура. В первую очередь это потому, что это Кодомо аниме, а это жанр, который любой нормальный атаку не будет любить и даже не будет признавать его существование, э, смотри смотри статью русскую в Википедии. Хотя, ладно, не будем спорить, это не суд наших видеоблогов, но... Помимо прочего, понравились еще некоторые другие номера. И понравился номер с самой младшей косплеершей, которая выступает. Я видел, конечно, еще другие... Детей-то да, видел. Видел, естественно. Эм... Ну, конечно, это не... их было не столько, сколько на Комик-Коне, Аниме-Экспо. Хотя там, не сомневаюсь, что есть. Сам общался с... Сам общался с девятилетней косплеершей на Кидс еще когда был, но. Но думаю, что но, но степень неудовлетворения гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас, можно сказать, впечатление у меня более положительное. Впечатление от, от фестиваля гораздо более положительное. Тут сейчас идет, наверное, дефиле какое-то, идет отбор, голосование, но... Там идет дефиле, отбор, голосования, Но, что можно сказать Я пока, конечно, голосовать Ни за кого не собираюсь Но они все няшные такие Но, опять-таки В первую очередь, я довольно-таки Такой эстет, ценитель именно Кавая Но там была И Чиго из Токио Нян токийских няшечек, короче Ну да, та самая с разными волосами Ну да И что? Ну, короче, я более удовлетворен чем было вчера думаю что все вы посмотрели это видео думаю что на него я могу сделать субтитры на предыдущие в том числе матане минна бок и суки де арито матане